Котовский кирпич может вернуть себе былую славу. Вот только в новейшей истории моногорода это будет принципиально новый строительный материал. Выпускать его начал резидент ТАСЭР. Под производство арендовали помещение на территории лакокрасочного завода. Оборудование взяли в лизинг и начали штамповать гиперпрессованный кирпич. Пробную партию выпустили как раз сегодня. Елена Дронова узнала, в чем преимущество новой технологии. Этот известняк привезли из карьеров Липецкой области. Здесь его дробят, просеивают и отправляют на прессовку. Под натиском в 350 тонн рассыпчатый материал связывают на молекулярном уровне и превращают в высокопрочный кирпич. В нашем регионе такую технологию применяют впервые. Тамбовская область есть наподобие производства, но они используют односторонние, и у них полнота кирпича не соответствует всей твердости продукции. У нас двухсторонние, у нас полнотелый кирпич именно и с до конца одинаковый дает структуру. А в основном у нас конкуренты не Тамбовская область, а Украина и Воронеж. Процесс полностью автоматизирован, что исключает любой брак. Техника в нужных пропорциях смешивает основной компонент с небольшой долей цемента и воды. А по спецзаказу производитель готов добавить пигмент любого оттенка. Тестовый режим оборудования проходит вполне успешно. Вот эти неперпрессованные блоки, которые имеют повышенную а, твердость и как правильную геометрическую форму. И так полублоки. Они используются в основном а, на западе в строительстве. Также вот мы представляем пока пустотелок кирпич, но в будущем вот сейчас настроим на полнотелый. Гиперпрессованный кирпич легко выдерживает конкуренцию с керамическим и силикатным собратом, а потому уже пользуется хорошим спросом. Мы присутствуем при историческом моменте. Это первый полнотелый кирпич, который выпустили на Котовском производстве. Он довольно тяжелый, но еще совсем хрупкий. Чтобы довести стройматериал до кондиции, ему предстоит пройти процесс гидратации, Так на профессиональном языке называют сушку изделия. Она займет 28 дней. Чтобы сократить это время до недели, здесь строят специальные пропарочные камеры. К началу осени производство планируют запустить на полную мощь. Это до тысячи кирпичей в час. Если заказов будет больше, готовы увеличивать объемы и открывать новые рабочие места. Елена Дронова, Богдан Северин, Вести, Тамбов.